no this is good Нет времени пополнить игровой счет. в разделе транзакции заходи в регулярные платежи, онлайн игры и пополняй игровой счет с мобильным приложением CBKM Bank. Cbk M Один клик и ты всегда у